Парни, сейчас вы видите два видео знакомства двух, в принципе, совершенно разных людей, двух разных моделях. Они настолько разные, что у них возраст практически в три раза различается. Одному 53 года, Сергей, вы его уже видели на нашем канале, другому 18 лет, Максим, один из самых молодых учеников нашего проекта. Его, в принципе, тоже видели в прошлом видео. Это видео можете посмотреть, кстати, здесь, его знакомство в метро. Посмотрите, как они знакомятся, уводят девушка на свидание. Если вам понравится Сергей, напишите в комментариях единичку. Мы будем больше видео с Сергеем снимать. Если вам понравился Максим, напишите в комментариях двоечку. А мы будем больше Макса снимать. Ну что, приятного просмотра. Поехали. Стой. подожди секунду, слушай. Я просто проглю с магазином, вот. обрати внимание, значит, такая тоже идешь легкой походкой вот наверное либо что-то выбираешь для осени либо ждешь возможно подругу вот. ну А что что ты тут делать и решил зайти в центр просто прогуляться да? О, прикольно слушай тебя как зовут Очень мне максим. Очень у меня максим пожми мне ручку я не буду тебя сильно сжимать Слушай, не знаю, ты тут гуляешь. Смотри, просто я прогуливался, знаешь, мне уже как-то скучновато, и я хотел идти домой, вот, ну, оказалось, тут ты. Не знаю, предлагаю, знаешь, посидеть минут 10 кафе, ты можешь стать не компанию? я почему? Я Ну, буквально 10 минут. Хорошо, что нужно для твоего желания, в плане? Просто пообщаться. Не, ну слушай, не хочется вот так вот просто хотеть по торговым центру кругами. Да не, я просто ну посидеть, не знаю, за чашкой чая. После. Что ты вообще обычно делаешь, Ну. Да. Танцов? Приходишь, танцуешь или, возможно, приходишь э, ну, с подругой там, не знаю, немного выпили, хопа, и тоже танцуешь, не знаю, нет на барной стойке. Вот. На барной стойке, конечно, был вариант танцевать, но когда ну, не решилось на все, да? все здесь, ты стал более. Я просто за временем смотрю, вот и в принципе думаю раном потихонечку заканчивать давай знаешь запишу твой номер ниже вот. я живу красная ветка в самом низу вот и а ты откуда Синовудокси. Надеюсь, ты не забыл, как меня зовут. Меня зовут да, тебя Катя. Ладно, приятно было с тобой пообщаться, дайте эти прямо не мощные. Добрый день. Я обратил внимание на цвет волос и интересную походку. У вас выделяющаяся походка, правда. А вы здесь по магазинам? Да, почти. А вообще сегодня после работы или нет? Да, я с товарищем должен встречаться. Просто я обратил на вас внимание и решил, куда идти. Нет, почему? Вы шли очень даже... Вы выделяетесь из толпы, правда. Не что-то вы мне Нет, ну я говорю как есть. Вы знаете, я сейчас хотел попить кофе, и вы можете составить мне компанию, если хотите. Нет, ничего страшного в этом нету. Другу можно позвонить или смс написать, предупредить. Но у меня тоже не очень много времени. Давайте посидим, попьем кофе. Давайте туда, может быть, на круг, я не знаю. Ну, честно говоря, ну несколько месяцев. Я понимаю, поэтому у вас образование намного... Серьезнее моего. Нет, я себя всерьез. Это это как хобби, что ли. Это не профессиональное совсем. А еще какие профессии? Управление персоналом. А, ну, это вполне вписывается в психологию. у меня одна девочка знакомая вообще. Специалист по. Ну, во всяком случае, я, ее, честно говоря, не видел несколько лет уже. Но вот когда я ее видел, мы с ней встречались. Она была а, специалист по, ну тоже психологии, значит, оценка а, при приеме на работу или в каких-то критических ситуациях врет не врет, а, там говорит правду. Причем она была, да, да. Причем она была за кадром, то есть ей там сажали человека, с ним кто-то беседовал вот, ну может быть какой-то там набор вопросов был да, да, вот, а она смотрела ну по видео это по на камеру то есть она не присутствовала при разговоре непосредственно вот, но она говорила вот вот вот это вот не прав. типа детектора лжи да. очень интересно женщины вообще лучше в области психологии, конечно. Потому что мужики, они менее внимательны. Ну, они, да, у них, как бы, мне кажется, такая узкая специализация. какая? Ну, то есть, если вот он выбрал вот это, вот, то в бока он уже не смотрит. Ну, нужно объяснить. А вещи, которые которая ну, немножко не совсем... Ну, как математика. На интуиции. Потому что а человек-то не робот. Нет, я имею в виду, что мужики э, меньше склонны, э, больше к технике и меньше к психологии. А Саша ж, Женщина э, там будет внимательнее к ребенку, допустим. Там плачет, не плачет, заболел, не заболел. А мужик может этого просто не заметить. Каким-то признаком. Поплакал, Ну да, что-то в этом духе. Марина, давай твой телефон запишу. Звоню тебе как-то. В принципе, если торопишься, смотри, ну я, это самое, сейчас принесут, ничего страшного. Если, конечно, и но... из вежливости не... Спасибо. <laughs> если надо. Спасибо. А спасибо. тебе за компанию, спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. пожалуйста. Счастливо. Счастливо. Счастливо. Увидимся. Ну, я как бы все время, после шести в основном, ну, заранее. Uh -huh. А ты здесь недалеко работаешь делать? Не, я на шапку. А, ну, тоже. Не... Северная, Бутова. Все счастливо. Ага, счастливо, Марина. Спасибо за компанию. Дай руку. Ну? Какая тебе плакса. Что Ты что как было? Что было? с мужчиной разговариваешь? Непозволительно. Хочешь так не делать. Yeah. <laughs>